Сегодня мы опять гуляем по горам. Сначала у нас немножко сегодня в необычном месте. Я чуть не упал. Вот как бывает из-за сыпухи. Заговорился и чуть не улетел. Чик ударился. Вот без солнца здесь очень хорошо можно рассмотреть всю картину, особенно вот это. Граждане, не оставляет из себя мусор. Ну понятно, что это не сюда не принесли с собой. Короче рассказываю. Вот этот весь мусор это сюда не принесли. Это все сюда пришло водой и сюда вот так к берегу прибилось. А машина, она здесь уже ну, давно год как минимум а кто-то улетел же мне так кажется потому что на раз ну я здесь сколько бываю постоянно часто идут один день прохожу и она здесь вот вот это валяется причем она была не в таком же как сейчас а -а -а. все заражело а прям целая на верхенькая ну поломанное все уже а -а -а что было целое растащили конечно быстро ну, по сути, машина откуда-то свалилась. И сюда ее... Здесь вода бывает летом очень высоко поднята. Вот этот камень, который там по серединке стоит, в водичке, его практически скрывает. Иногда даже вообще скрывает, его не видно бывает. А вот этот камень, он бывает, ну вот, такой. То есть он в воде бывает, и к нему надо перешагивать. По вот этому, в прошлом году перешагивать. Вот так много здесь воды. И по ходу его сюда так принесло прибила сюда тоже здесь сейчас так спокойненько так ну так относительно э, красиво все в принципе да а летом здесь будет такая прям картина шум гам там э, ну там вечная зелень хвоя ну да э, это короче вот то что я говорил карда Кадар каньон это все вот это вот вот это это все вода выбила вот тысячелетиями выбивала вода себе путь и пробила. Здесь тоже вот видно по вот этим скалам, как это все вода здесь шла. То есть это не образование, а это все вот вымывание скалы. Вот сверху, если видно, нормальное, а вот здесь она прям вымывалась. Очень сильная. Причем еще есть еще один примечательный факт. Вот где барс вот этот стоит, это камень. Это не скала, это камень, который пролетел с той горы и здесь вот так вот между двум, двумя скалами застрял. Вообще огромные камни, ну здесь еще ладно, они, э, это их место, но есть места, к примеру, ближе к ледникам. Вот ледник где-то там за 10 километров и будет огромный булыжник вот такой. Это свидетельство о том, что ледниковый период до этого места ледник доходил, в вот ледниковый период. Mm -hmm. То есть, как сказать, памятники тому времени. То есть, придешь, видишь этот булыжник, и как он здесь очутился? А он здесь был вместе с ледником, тогда, когда все было в снегах. <как> Надо заполнить. Вот эту картину, и, и, и, и, и, и камень, и, и. вот этот камень, вот этот камень, сюда приходят когда, ну я когда привожу тоже парочки фоткать, вот на него все садятся, и так все вокруг вода. Вот и, я сейчас сама, сам ну, не могу это вообразить, вроде вижу все, и как это вот она так сильно поднимется, течет и течет. Даже можно, если при желании вот этот камень сейчас залезть и пофоткаться. Можно, да. Изи. Сейчас будем фоткаться. я так понимаю здесь вот эта стена она должна была быть по сути до конца а то как-то странно да было бы под дождем здесь стоять ну, да. ну и здесь в принципе было несколько уровней ярусов ну, чтобы даже в окошке, давайте, смотреть, и... <клышь> Да. вот это вот вход вот это? Да Спасибо. А здесь голуби себе место нашли и вон там они светусят. Вот туда тоже можно залезть, посмотреть. Вот, здесь черный. Да. Здесь сколько. Где уже побывало, что все уже вот блестит. Да. И отсюда можно увидеть следующий ярус. ярусов а переход к другому. Ага. Ну вот, туда увидеть можно. Ветер такой теплый дает. Да, так это так о кто-то здесь этот оставляет Зачем? денежки чтоб, не знаю это... вернуться, или я что? не знаю я здесь какая легенда короче вот с появлением туристов вот все вот эти места они все оставляют здесь деньги причем здесь еще ну ладно но Город мертвых, некрополь. Ага. Кладбище. Ага. Там зачем? Туда вернуться? Я не знаю, может какие-то легенды, я не знаю. Нет, я... это как просто, типа, вот как бывает я показала, в туристических местах, да, деньги оставить. Зачем? Ну, если уверены, наверное, какие-то. Ага. Может мне кто-нибудь объяснить, не знаю. Тут, наверное, красиво будет, да? Нет? Ну, тут э, сейчас нет, нет. можно попробовать на телефон сфоткать с HDR, если будет получаться. Потому что сейчас здесь темно, а там светло слишком. Сейчас попробуем. В общем, надо вон туда попробовать пройти. Ой, тут... голову осторожно прямо очень темно а еще здесь все скользко потому что водичка капает все-таки откуда-то короче она дальше туда уходит и хрен знает куда. Здесь прикольно. прикольно. Здесь можно сделать... А, Она еще выше идет. О. Да. Она, короче, находит дальше. Ну вот то, что я говорил, мне рассказали. А, метров на 50. Тут уже сложно забраться. Но... Нет, тут посветлее фонарик если бы был, можно было бы увидеть сильнее. А то у меня глаза еще не приспособились. Вот. Есть. Тоже одна легенда. Запускали сюда кошку. Угу. Чтобы проверить, куда она денется, да? Ну, я не знаю, то есть, от чего кошка, зачем кошка. Ну, в общем, кошку запустили, а по ту сторону хребта она этого, вылезла, типа? там еще есть одна ага. наскальная крепость. И, И она что? типа оттуда вылезла. Но между этими двумя э, скальными ага. крепостями километров 20. И типа она оттуда вылезла. Ну Вот это самая э, широкая часть этого ага. места. А кошка, я, может, нашла Короче, я как-то ходил, в, через пещеру. И меня томатную тему научили. Можно попробовать сделать. Что? Выключить фонарик. И помолчать послушать, как это сердце. Вообще свет убрать, любой. Но там все равно вот, чуть-чуть света есть Оттуда идет, когда мы пришли ну, Тишина сильная, да? Сильная, да Но только вот капает периодически что-то угу. <свят> Ну все, пойдем. Только осторожно, а то если здесь упасть, то это будет фиаско угу. Это фиаско, братан так, здесь уже скользко. А вон еще куда-то идет. Но ну, это идет то же самое. А, нет, это. Вон она еще куда-то идет. Ага. Офигеть. Надо это. Фонарик налобный. И одежду, которую можно <говорит> ползаться с ним Да. И исследовать. Сталкеров надо сюда пригнать. А нет, это вот тоже да, с знаешь, этой стороны, я? да. Я просто здесь не увидел. Ну прикольно. Сюда можно залезть вот сюда. Ага. Кто будет идти, его испугать. Запах, я не могу понять, на что он похож. Ну камни. Ну камни-то понятно, песчаными А этот вот этот песок чем-то пахнет. Свет в конце тоннеля Ой, <свят> ну, Прикольно. О, смотри, голубь ага. Как вот с нового как ковчега, ковчега. <свят> Красиво, тут как будто прям вот в каком-то городе правда, Да, вот, особенно когда оттуда От вылазишь сюда, И такой, это прям Принц Персии Ага. да да да как этот город назывался Аграба я не помню я только играла Аладдин. в принципе а Аладдин в Аграбе же был как-то так похоже да было. ну да я прям как будто он еще дальше уходит там какая-нибудь ага. площадь еще а вот, ну вот в хорошее время часто еще вот холод не дает вот это ощущение но когда жара вот сюда залезть там что-то какие-то шумы, солнце светит сильно, и цвет вот этот прям хороший, ну солнечный, ага. прям романтика. Ага. И иголки. ну что, погнали? Там, либо тело какое-то, чтобы осталось. <ucklehead> они не монахи, наверное? Там, как... Монахи. Ну, как-то ну, у них там название а есть. да когда, когда он только начинает. Я забыл вот это их официальное название. Но он новый построен? А -а -а -а ]А, да, он в 2000 году построен. Они были до этого в другом месте, но они базировались как вот без такого, где-то что-то, mm -hmm. как-то. В итоге они решили, долго-долго думали-думали, и они нашли таких людей, спонсоров, mm -hmm. леценатов, которые им помогли. И они вот построили такой храм с кельями, где они трудятся, они здесь делают сыр, осетинские, молоко, на продажу тоже mm -hmm. вино, чай, мед, много чего, короче, еще. Вот, вот это, по-моему, трапезная, mm -hmm. когда какие-то праздники открыто, бывают. Да, наверное, для посетителей. Не, людей, ну, только... когда бывают, наверное, какие-то. Большая, она, большая чтобы туда да так у них внутри ну там э, ходить можно только в храм uh -huh. и то сегодня он закрыт наверное будет uh -huh. потому что там реставрация если, если она закончиться а, по выходным только открыто бывает вот ну, сейчас мы увидимся. эти ступеньки ну лестница вот эта она такая крутая Почему они сделали нормально, да, потому что вот где машина сейчас стоит, дорога была раньше там. Вот эта дорога, uh -huh. она была вот здесь, а там не было. Но это сделали вот как раз вот с появлением туристического бума. Потому что сюда тоже много людей приезжают. Uh -huh. Это же чтобы ты пока шел, осознавал uh -huh. приня... принятое решение. Думаю, где пофоткать. Красивая, конечно. Такая. Особенная архитектура. Наверное, такая. Ну да. Согласно местности. Ну да, да. Ведь что же тоже собственно. Ну, большая очень территория. Мне кажется, так-то человек. Ну, они же, как их сказать. Это <свинист> да. Там один есть. Э, брат, так его назовем. Он на этом, на каталке. Uh -huh. <свинист> Он там так бегает, все делает, бегает. Все постоянно убирает, что-то свечки быстро-быстро, что-то кто-то не то сделает здесь посетители, орет на них. Молодой, ну он прям это такой ярый, хочет что-то постоянно делать. Вот это башня, это башня, которая здесь стояла. Здесь, так скажем, я забыл фамилию. Там написано, было, забыл эту фамилию. В общем, это место, оно принадлежало одной фамилии. То есть mm -hmm. здесь родовое место, mm -hmm. это родовая башня их. У каждого рода фамилия, своя башня, и э, все, это, ну как бы каждый род свою башню чтит и почитает и ну, старается ее, если у что-то с ней случается, жить конструировать mm -hmm. и постоянно поддерживает ее целостность. И как раз таки, 2010 или каком-то году ее отреставрировали, э, она была в чуть разрушенном состоянии. Там, если mm -hmm. долго присматриваться и понимать, да, там видно, где Новая, добавлено, где, где было уже, mm -hmm. да. Вот. А вот эти башни, вот это колокольня, mm -hmm. а это у них там что-то еще. Они их где, Там, видимо, тоже что-то было, но они э, когда строили, они вот так стоят, одинаковые mm -hmm. башни. Они их уже сделали какой-то то функционал. Там, наверное, кухня или еще что-то и они сделали чтобы это было еще и под архитектуру чтобы а -а -а. было вписывалось а здесь сделали да этот э колокольни башки а сами там то есть вот это их большая территория и прям за храмом там можно обойти сейчас посмотреть их келья или uh -huh. как это называется вот. Давайте можно попробовать Да, mm -hmm. Скотила. Бежала. Ну. Повезло, так повезло. 2600 угу. были мы вон там а приехали мы вон оттуда вот так, угу. И вот, вот та пирамидка и мы вот сейчас, угу. сейчас не знаю мы туда поедем или туда поедем сейчас будем думать вот лавочка счастья знаменитая раньше лет 5 сюда приезжал просто по Медитировать. Вот сюда приезжал, там с кем-нибудь, с друзьями, чай с собой брали, кальян угу. и просто здесь наслаждались. А теперь вот когда лавочку поставили, сюда все стали приезжать повально, и вот вся дорога испорчена из-за этого. На меня посмотреть, да. Супер. Do it, do it, just do it. нет вообще кайф, да doesn't... даже когда летом ä, солнце сильное, ну уже тепло и ветер дует, иногда даже ждешь его. Аха. Целая другая уже разрушила почти, что в таком месте. Очень ближе, когда обратно спустимся, вид вообще на фоне этой скалы. Ну, подниматься было сюда очень трудно, в моменте машина уже отрывается и не едет. Я педаль в пол держал просто здесь. сейчас стоит под уклоном и вот оттуда мы приехали вот сейчас обратно спускаться и наш путь ведет ну, куда-то вот сюда Отличный вопрос у всех офроуд. у всех, кто занимается офроудом, Как передать угол спуска? А, ну, ну да. Никак. Никак. лучше сюда вообще не ехать не, ну это тот случай, когда вниз спускаться проще, чем подниматься ветра нету а там ветер сильный поэтому там ничего не сняли Пограничников нет дома, собаки тоже, проходи кто хочешь. Серьезно? Временный. Мне вот он временный. Нет? нет, он временный, а -а -а. они бывают здесь когда кайф. кайф. А что это такое? же растаял уже не интересно он огромный был не было видно как вода испаряется а, ты Да, это вон труба ага. и там и там и замерзала и замерзала и появился айсберг потом появился второй айсберг Сейчас уже разрушенный, уже грязный, уже некрасивый. Ну, прикольно. Там делают эти, как эти горнолыжные курорты. Пушку знают? Ага. Ну, вот это панорама, мне почти А это вечно. Я устроил косвские веченки. Вот здесь. А я же слышу, что это не стоит. Ну это как я же говорю. Это скреповый комплекс Некрополь Город мертвых uh -huh. в кавычках. Город мертвых, он потому что ну так получилось, что он, как будто бы здесь много домов и здесь много мертвых. Значит, город мертвых. Uh -huh. а, если посмотреть.. Так, я не с того не начинаю. Это все получилось в те же года, когда все это строили. Uh -huh. В общем, это 13-14 века. Возможно, даже еще и какие-то из них раньше. Но.. Все, что происходило вот в горах, это все вот эти года, когда сюда пришли вот эти все монголы, ну, вот эти Тимур Хромой. Угу. И горцы все были вынуждены пойти в горы, так скажем. Ну, все вот эти кавказские племена, они были вынуждены скрыться в горах, угу. чтобы степной народ не вырезал. А их же много было. Ну, короче, суть в чем? Угу. И здесь наш народ был закрыт. На два века как минимум, на два столетия. И <coughs> это способ захоронения. А так как мы уже выяснили, что стены христиане, uh -huh. это вообще же не, не, не, не, не пишется с христианским uh -huh. этим закапыванием, да? То есть преданием земли. Зем... Преданием зем... земле. земле. Мой русский язык вышел с чата. А... Откуда это пошло? Я не знаю. Это можно в Национальном музее посмотреть. Мне не интересно. Мне хочется быть в неведении. Так тоже нельзя, конечно, говорить. Ну вот хорошо. Вот почему они разного размера? Вот. К этому идем, да? да у меня была одна женщина, которая меня на каждое мое слово перебивала. <связано> Нет, я не, я Это это все фигня. Она меня что-нибудь спросит, я начинаю говорить, и она перебивает уже что-то другое спрашивает. Ну ладно. Не суть важна. Они все разные. Ну как все? Здесь есть вот с плоской крышей маленькие, угу. есть с двухскатной крышей. Угу. А есть с пирамидой крышей. Есть маленькие, есть вон огромные. Угу. Это разница в уровне сословия. Угу. Как и сейчас. Классы. Низший, высший, средний, <сёк> там, еще какой. Факт у нас два. <сёк> <сёк> И между ними да. И э, причем вот все, что по архитектуре я сказал, это сословия. По величине, это, ну, в принципе, тоже, наверное, одно из другого следует. Это величина самой фамилии. Uh -huh. То есть каждый склеп это одна фамилия, так же как и с башнями. Uh -huh. Вот еще одна ба башня. Yeah, yeah. Если вы там посмотреть, мы сейчас уже не увидим, но это туда поднимаешься и тут вот в селе видно много башен. Ну, мы их уже сегодня видели, uh -huh. поэтому а... вот здесь на склоне, ну, короче, где эти коровки, вот uh -huh. там тоже склеп один есть. Uh -huh. Вон там еще есть, короче, тух -тух, вон там еще есть, вот если увидеть, ну короче, я их просто знаю, где находится. Вот, а они все не, не, не, не заразы же появились, там каждый сам uh -huh. как-то строил, строил чем они вот с тех пор так и стоят? Почему на возвышенности? Почему именно здесь? Потому что, вот какая здесь почва, uh -huh. ее здесь нет Здесь чернозема, здесь здесь что-нибудь выращивают uh -huh. Вон там что-то где-то uh -huh. есть, и то какая-нибудь пшеница, наверное, не знаю а, То, что может здесь расти Вот здесь вот этот склончик uh -huh. То есть а, вся пахотная земля, она используется и так по назначению И этот, в других местах, которые возможны Ну давай вот здесь, да, земля нафиг никому не нужна uh -huh. А ее хрен проскопаешь, здесь скала Поэтому решили, вот давай вот тут земля uh -huh. здесь Склон, здесь нафиг никому не надо. Такая, здесь никто ничего не будет делать. Здесь ни дом не построишь, потому что uh -huh. ветер дует. И как раз хорошо, ветер дует. Склон не нужный. И закапывать не надо. Давай будем спальницы делать. Вот, и сделали, причем э, они ну, рассчитаны на много количества, на большое количество людей, uh -huh. так, тел, так скажем, да. То есть там 150 можно было похоронить, больше можно было похоронить. В одном, да? Да. Их здесь 95 штук, они все пронумерованы. Есть э, даже те, которые разрушены, они все равно на них стоят. Э, ну, типа, отсюда их видно, к примеру, сверху смотришь, их не видно. Uh -huh. Потому что у них они плоская крыша. И непонятно, что это. Есть такие, которые вообще-то вообще, разрушились, у них только этот остров остался. Угу. Вот. Здесь можно посмотреть, что там вовнутри. Блин! Застр? Вот такое себе ну, вот зрелище. С тех пор оно и там и есть вообще изначально вот изначально вот так и было ага. чтобы не разворовывали ага. чтобы мелкие животные туда не залазили собаки к примеру да и чтобы еще к примеру здесь есть одна легенда появление этого всего есть распространенная легенда вот любого спрос тебе расскажет про это что это было во время чумы построили чтобы люди сюда уходили сами стройки Люди чтобы сюда умирали. уходили умирать. Это ерунда uh -huh. все. Но я так считаю, что вот эти окошки засовы, они были в том числе, чтобы не распространять. То есть это была не чума, не uh -huh. бубонная, чума, же только когда, когда была. 14 или какой там век. Да? Uh -huh. а, до сюда она не дошла. А то, что здесь было, это был 17 век этот Оспа. Или Холера, что тогда бушевала. Оспа. Вот. И тогда просто было больше смертей. Uh -huh. И уходить, усыпальницу умирать, это же так глупо, да? Ну, с, с, с точки зрения здорового человека. Uh -huh. Вот ты здоровый человек, ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Уходить туда умирать? Ну хорошо, он умер. Завтра пошел второй. Тот еще не разложился. Чем будет делать? Рядом uh -huh. стоять, на улице стоять? Давно жесть какая -то. Вот. Поэтому это ерунда, все. Это так чисто. Нет, обычно какой-то остров свозили, где они все жили, просто они общались в своей. Ну, ну, в чумные это, эти да. скидывали, как ямы. Но вот здесь нет. Они доживали, оспа не такая была. Ее можно было mm -hmm. в комнате закрыть, как сейчас ну, mm -hmm. на карантин, и умирает человек. А здесь не. Ну, даже если он умер, чтобы вот здесь его похоронили, чтобы не распространялась болезнь. Вон там еще. Ага, длинные. вижу, да. Вот. Там э -э башня кровника есть. Сейчас не видно, но мы ближе подъедем. Над вот этими вот э склепами. Uh -huh. Вот над ними есть башня. И вот туда еще есть башня на, на, на, на сколько? На 10 часов получается. Uh -huh. Вот. О, хорошо Вообще, да? Везде бы был, было вообще. так безветрено. Ветер, ветер, ты могучи. Блин, Вот. Подожди. Вообще это место, оно. Боже. Я так считаю, вообще Ну не для всех. Даже в России мало кто об этом может знать. Ну, всемирная известность она уже при... uh -huh. получила. Потому что это сейчас сюда люди приезжают со всей России. А до сих пор россиянам было пофиг. То есть сюда приезжают именно вот к этому, из-за этого. Uh -huh. Потому что это растиражировано так же, как про лавочку. Все узнали, все туда. Также здесь узнали, давай посмотрим. Заодно и все остальное. То есть место притяжения и способ. Uh -huh. а так это изучали с конца 20 века. Ну, там какие-то там 60-е, 70-е начали изучать СССРовские ученые. А потом уже к концу именно вот 90-е и начало двухтысячных х стали всякие National Geographic, GQ, mm -hmm. всякие журналы, какие-то исследования, еще только вот эти не приехали. Каких? Discovery еще не снял, только mm -hmm. сериал. И history, ViaSat History. Свяжитесь со мной. Что с твоим глазом? Кто тебя ранил? Дерешь сюда постоянно. Где-то уже полазил. Что у нас сегодня за день недели? Среда. Она ведь вечно обделенная. Ну, сегодня не так много людей. Но все равно достаточно. Сегодня я по пути встречалась. Погода здесь конкретно Шикарная, ветер Ветер ветер не сильно дует Там, конечно, сильно дул Но Здесь прям по кайф Сейчас мы поедем В сторону Кармадона Только не вот так А вот так Потому что так долго ехать нафиг надо Так проедем по асфальту Сейчас вниз спустимся и сразу асфальт будет и заедем до Мемориала Бодрова и обратно поедем потом тоже по асфальту оттуда, с того вот где зеленая штучка. Угу. Но там у них труба, это шлюзы. Угу. И вот здесь, когда они открываются, чтобы воду спустить, так фу, фигачит оттуда вода. Что сейчас, куда мы вниз спустимся, там э, но ну, это обидит, это, да, это не расскажешь, ни в одной сказке, как, как говорится. Да? Воды много бывает. Там прям рядом с ней стоишь. Вот так вот стоишь, как бы, да, вот здесь вода идет. И вот у тебя фотка, ты только фотку смотришь, такой, как я там вообще стоял. Это же ну, это страх. Она вот просто только бешеная летит вниз, и ты рядом стоишь, какой-нибудь камешек пролетит. Mm -hmm. Ну, короче, бывает очень по кайфу там находиться, туда просто даже за это вот люди приезжают посмотреть. Но когда что-нибудь закрыто, там нечего смотреть. Mm -hmm. вот. Сейчас они походу что-то укрепляют или что-то делают. А... Это дорога вообще. Не, ну это не дорога, mm -hmm. это для них там обслуживать. Mm -hmm. Ну, конечно, она там, она там копится, получается, ее открыли. Не, она там. Ну, я, числе, Она там не копится, она, не копится? Она, она идет по другой трубе на газ. Uh -huh. И когда ее, к примеру, в любом же случае вода больше набирается, чем этот... Ну, да, по сути, так получается, что копится. Короче, когда ее слишком много и там не справляются uh -huh, турбины, uh -huh. тогда ее отсюда давай до свидания. Uh -huh. Красиво, так стоят вообще. Да. И этот, в прошлый раз девочка сюда привез, мы вон туда идем, идем. Uh -huh. Ну она пошла как бы, но она боится высоты, и она после этого мне только сказала об этом. Это такая минус-фобия, угу. оттуда просто вид хороший, но в принципе там много у нас сейчас будет моментов увидеть эти виды Ого! Ого! Тише! Солнце в глаз попало Он дырозка на Чего? Дырозка Да, но это все равно не такая Так, ой, это верба? Нет Какая вербочка? Похоже. похоже на вербу, но это... Ива. Ива. Нет, я уже рассказывал, это какая-то вишня. Какая вишня. Короче, она плодоносит. Серьезно? Да. Так, надо вон туда. Фоткаться же да. надо. Да. Не, не так, вот за мной. Ага. Здесь осторожно. Здесь, по сути, только земля. Между двумя, да? Да. И вот здесь где-нибудь надо встать. И телефон дать. Ножки? Да, что-то как-то так. Я уже забыл, как здесь надо ходить, передвигаться. Этот. Пока ровно. Никуда не падать назад, тем более. Руки. Yes, а этот экспозиции экспозиция разная и не получится сделать то что я хочу чтобы фон был видно лучше. Ну вот сюда если вот сюда залезть Ну сесть. только сесть наверное Да. Вот на этот камешек, а ноги вот туда вниз mm -hmm. Ну или как-то вот так, да Во во во, -во. Mm -hmm. Уже, Сколько я боюсь Я боюсь не за себя кстати Я вон ж бегаю как горный козел И туда надо смотреть Теперь сюда. Плечо назад. И ту руку сюда, на, на коленку. Во -во -во. Сильно плечо назад. Да, во-во-во. И наклон сюда. Глазами. Еще наклон сильнее. Не-не-не-не, только голову. Да. Господи. Не щурится. Вниз глаза просто вниз. Сильно, улыбку чуть поменьше. Сброс надо сделать. Вот такой. <свист> <свист> <свист> не, не, серьезно, только Ты без еще смеха. <свист> <свист> не, не, не, это, это, это из техники речь. Наклон на лево голову, да и нос на, на солнце. Во. И теперь вот левый локоть согнуть и кисть к лицу, ладонь. В, и сказать мяу. <свист> Все, отлично. Ну все, погнали отсюда. Это самый сложный подъем сюда. Сейчас поднимается. Да, он сейчас попытался но не получилось. Либо, ну да, поехал. А, нет, не поехал. здесь только на характере можно. Да здесь только хорошую дорогу, здесь на любой машине можно подняться сейчас. Нет, не вариант. Здесь на абсолютно любой машине получается. Это э, летом хреновое покрытие бывает, здесь оно такое, и не сухое, и не мокрое, и нормальный сцеп. А там нужно прям разогнаться. Он походу не разогнался. А что, зачем он ну, раз... полез? нагрелся, наверное, да. Ой, там прикольно эти цветастые mm -hmm. какие-то да бабуся что-то вяжет а зачем еще одни наркоманы Вон там. здесь какие-то кубик рубика разобрали Или... что все такие что-то короче Интересно, но мы не понимаем этого. Это доломит. Здесь под углом, поэтому ножки будут ватными сильно. Ой, красота! <связь> Змея, да, какая? Вообще! Не то, что гудаури. <связь> Обалдеть! Обладеть. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ты можешь. Давай, давай, давай, газу, не тормози, держи ручку, держи, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Еще чуть-чуть осталось. Положим сюда пока. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Он смог это сделать. Молодец. Твой отец. А ты застранец. Все, поехали. Не падай здесь. Расстояние дело. Идут оттуда, да? Вот здесь вот мемориал. Mm -hmm. Сергей Бадроу. Там, торожим, Вот то, что я показывал, рассказывал про эти ледники. Mm -hmm. Это вот там, там. там, да, то есть на, на, так далеко. Вот. Обалдеть. И оно оттуда все неслось. Ага. И вот еще чуть-чуть отсюда выехать, и там уже открывается. Здесь вот эта теснина. Ага. И вот из-за того, что она узкая, он остановился. Ага. То есть вот сюда он. То есть они где-то, ну это сделан мемориал здесь или это прям точка, в которой... Мемориал, просто это последнее место, где его пытались найти. А. Это была последняя надежда, так скажем. Ага. Э -э -э ну, вот здесь... Ну, нет, они не знали, где. Почему? Потому что здесь все на 100 метров было затоплено. Не было понятно вообще, где что. И по каким-то там коррятам за двадцатую попытку, они 20 попыток скважины бурили. Uh -huh. То есть на двадцатую они попали в тоннель, спустя два года. Сошел, и сошел, и да? когда, когда они опустили, увидели, что вот это вот как сейчас, uh -huh. вот эта вся масса, и все во льду, в воде, то есть uh -huh. там не было ничего, то есть невозможно было там остаться. Они надеялись, что они в этом туннеле укрылись, укрылись потому что как или, бы типа тоннель. Как, ну, да, сначала что думали, здесь? что укрылись, что найдут, а потом, пока время шло, они уже хотя бы тела найти. Mm -hmm. И уже просто, ну, уже делаем, надо доделать. И все. Потом им рассказали, что тело бы уже не нашли бы. Mm -hmm. В любом случае это вот невообразимо. Это фотки, если смотреть, вот когда был, да, как... mm -hmm. было, да? Что здесь было, да. И это, не, это вообще никак не. Ну, со здравым смыслом никак не вяжется. Как? Вот это все было вот закрыто. Вот все вот это как? Что должно произойти, чтобы вот это все было вот угу. массой какой-то закрыто? Обалдеть. И то есть туда дальше оно не пошло. То, что? мы сейчас будем ехать, я покажу, до куда оно дошло. Блин, ну это вообще. Просто почему еще здесь? Потому что типа какие-то очевидцы говорили, что какая-то машина успела заехать сюда и в какой-то тоннель спрятаться. Как вы это увидели? А вы где-то видели? В были? какой момент, да, и м -м -м. откуда? Ну, короче, это уже такие м -м, люди уже сами себе придумывали, ага. чтобы оправдывать ага. это, то, что они делают. Ну, в любом случае, человек хочет найти. Этим занимались поиском участники, но пока... они быстро сдались, uh -huh. потому что они понимают, что все, нет смысла. Потом одного из тех, кто там, вот, uh -huh. это все, на... группа, Конный театр Нарты, uh -huh. наши. они в том числе тоже с ним были. Но э, один бизнесмен здесь искал своего сына. Uh -huh. И он остался один, и к нему подключилась мать Бодрова чтобы искать. И они вот вдвоем, как бы считай, искали своих детей. Чьи-то -чьи тела нашли, несколько что а, да? ну, Несколько тел нашли, да. А, их опознали. Но это те, кто там. Уже. Не те, кто здесь. Ага. А кого на выходе оно поймало. Ага. Не раздробило, да? Да.